Ясность принадлежит уму. Счастье принадлежит целому. Что угодно живое всегда приводит в смятение. Только мертвые вещи ясны и понятны. Не ищите ясности, иначе вы начнете цепляться за несчастье. Потому что несчастье очень ясно и понятно. Вы идете к врачу, если вы больны, он может поставить диагноз – очень четкий диагноз. Он может поставить диагноз, если вы больны тысячей одной болезнью, например, рак. Но если вы здоровы, врачу диагностировать нечего. Собственно говоря, медицинская наука вообще не может дать определение здоровья. Самое большее, она может сказать, что вы не больны. Но дать определение здоровья она не может. Здоровье не подлежит классификации. Счастье больше здоровья. В здоровье состоит счастье тела, В счастье здоровье души. Таким образом, не беспокойтесь о четкости. Мы здесь не занимаемся арифметикой. Забудьте о четкости. Да, смятение беспорядочное, даже пугающее, но в нем есть приключения, есть вызов. Примите вызов. Сосредоточьтесь на счастье и забудьте о смятении, потому что смятение неизбежно. Когда вы движетесь на новую территорию, которую никогда раньше не знали, и чувствуете новый, неиспробованный вкус, все ваши старые модели придут в беспорядок. Слушайте счастье. Пусть оно вас направляет. Пусть счастье будет указателем. Двигайтесь туда, куда оно указывает.